Любая хитрость очень часто самые нелепые неприятности, самое нелепое невезение, особенно невезение, поломка автомобиля. Подвернули ногу, поломали ногу, э, там не подписали вам документы, хотя всем подписали. Вот невезение, любое, абсолютно мелкое невезение есть следствие проявления хитрости человека. Любое невезение ставьте тире и пишите хитрость. Безхитростный человек, везучий человек, один из элементов уничтожения человеческого везения уничтожение человеческой фортуны это хитрость очень часто именно хитрым людям меньше везет чем людям в общем-то бесхитростным помните обывание дураки историю он был бесхитростным но ему везло а люди хитрые они обычно делают для себя плохую службу Им может быть схитрить по крупному потом не везет тысячу раз по мелкому и потом если это между собой сложить то это